Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу как настраивать мастерноду на Windows Будем настраивать Коин для того чтобы нам ее настроить что нам нужно Берем, создаем адрес, пишем допустим mn там, ну, напишу вот так вот Олимп, пускай будет Нажимаем ОК, копируем адрес, скопировали адрес, заходим в Send, нажимаем Отправить, и видите, у нас сразу лейбл вылазит, мастернода вот Alim, в общем, так вот говорит. берем, отправляем, допустим, активируем мастерноду, которая на 1500 монет, активируем, берем, нажимаем Отправить, нас отправляется. все транзакция пошла у нас теперь ждем когда у нас будут подтверждения когда у нас точно такая же будет галочка здесь теперь ждем сейчас прилетает монеты и в общем сделай пока паузу подождем и продолжим дальше так в общем у нас подтверждения прошли даже больше чем надо Транзакция засчитана. Что нужно теперь делать дальше? Нажимаем теперь на help debug window. И здесь в окне пишем такое вот сообщение, скажем так, команду. Получается мастер ноды output space. В общем, прописываем ее. И получаем ID транзакции. Берем ее, копируем. Она нам нужна будет. Записываем сюда. И записываем индекс. Вставляем индекс у нас единичка. С этим у нас все готово. Теперь пишем э, следующую команду. Gen. Нажимаем Enter. Прописали мастерноды ноды У нас появился ключ. Мы его тоже копируем. Сейчас о, -то у меня не выделяется. Ёпта. Все, у нас он скопировался. У нас есть приватный ключ. Мы его тоже сюда вписываем. Сейчас мы проверим, чтобы все было правильно. Вроде бы все правильно. Есть у нас так, ID получается. Индекс есть. И приватный ключ у нас есть. Так, На этом пока у нас все. Это мы закрываем. Что мы делаем дальше? Мы заходим сюда во вкладку MasterNodes. Нажимаем Created. В вкладке где написано alias пишем любое название. Допустим. Мастернода там один там хоть 21, хоть какая угодно. Здесь мы пишем свой IP-адрес. Писали IP-адрес. И желательно, чтобы если вы это все делаете у себя на компьютере, чтобы у вас был открытый порт. В моем случае порты, которые открыты, я позвонил провайдеру, поинтересовался со второго, допустим, по пятый, какими порты открыты. Беру, вписываю дальше. Допустим, порт будет, пускай у нас 23. И здесь мы вписали. Потом берем приватный ключ. Сейчас пониже опущу. Вписываем сюда приватный ключ. Берем сюда ID, вписываем. Там, где у нас индекс, ставим, допустим, единичка. И что еще надо нам будет, это, скажем так, адрес, на который будет приходить награда. Здесь мы пишем 100%, то есть какую награду получать. Не знаю, зачем это как бы вкладочка, но в принципе пишем 100% и будет на этот адрес приходить все монеты, которые будут добыты с мастерноды. В общем, все, нажимаем дальше ОК. Нажимаем обновить. Видите, у нас появилась как бы мастернода. Нажимаем на нее, нажимаем старт. Все отлично, мастерно у нас запущена. То есть, ничего сложного. Точно так же можно это настроить на Linux. Можно настроить на Windows. Ну, если есть Windows. Вот как есть некоторые проекты на которых сложно настроить, допустим, на не то что сложно, а нет демона под. Windows, там основном типа Linux идет еще что-то. Короче, не об этом. В общем, все, как видите, у нас настроено, все запущено. Все отлично. Все, мастернод у нас теперь работает. Главное, не забудьте себе сделать, скажем так, бэкап файлов, чтобы на всякий случай могли потом остановить все. Ну а на это пока у меня все. Так что давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока!